Добрый день, с вами я Богат, и сегодня мы с вами рассмотрим систему шеринга, а точнее систему шера, то есть распространение или э, функцию поделиться. Компания Синтера Sharing Coin э, ⁇ замечательная вещь, но если вы не знаете, как пригласить людей, как э, распределить... Ту информацию, которой владеете, а информация это все, то считайте, что у вас в руках есть оружие, но вы не знаете, как его применить. Сейчас я вам покажу, как делаю это я, система Share, то есть поделиться через трав то есть путем социальных сетей одной или нескольких. Смотрите это видео, наслаждайтесь моей работой, копируйте, повторяйте и делайте то же самое. Если вам сложно это сделать, переходите по ссылочке realtraft.ru и я вас научу лично, как это сделать. Если вам тяжело учиться или сложно учиться, свяжитесь со мной, контакты будут под данным видео. И мы с вами оговорим финансовую часть для того, чтобы вашим продвижением занимался я ну что ж всего доброго ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии пишите мне в личку я всем вам помогу всего доброго с вами я богат